Здравствуйте! В этом небольшом видеоролике мы с вами разберем ответ на один из самых часто задаваемых вопросов «Как изменить свою жизнь или что-то изменить в своей жизни?». Но для того, чтобы разобраться с этим вопросом, нужно смотреть в корень и начинать, скажем так, вырывать из корня. Для этого мы поговорим о том, что формирует нашу жизнь, что ее создает и как потом ее изменить. Есть четыре фактора, влияющие на нашу жизнь в целом, на то, как она выглядит какой у нас доход какой у нас общение какой у нас там уровень любви то есть все что у нас в жизни существует присутствует это все определяется четырьмя факторами первый это судьба и я думаю никто не будет спорить что бывают в жизни ситуации в которых мы получаем что-то не то что хотим или ситуации которых мы не ожидаем да это как раз проявление судьбы это примерно 30 процентов нашей жизни то есть оно до какой-то степени предопределено. Второй фактор – это наше воспитание. И многие психологи современного мира, они работают с подсознательными программами для того, чтобы изменить это те программы, которые были заложены в детстве и которые, собственно, влияют на нашу взрослую жизнь. Третий фактор – это наше окружение или наш круг общения. Я думаю, все знают эту пословицу «С кем поведешься, того и наберешься». И она имеет очень большой смысл, потому что именно общение – определяет наш уровень жизни. То общение, которое хорошее, скажем так, оно повышает наш уровень жизни, и есть общение, которое понижает наш уровень жизни. Поэтому в отличие от судьбы и в отличие от воспитания во взрослой жизни мы в принципе их не можем поменять, то общение мы можем поменять. И мы можем увидеть, что неосознанно мы выбираем общение в школе, да, с кем-то подружились и дружим там, в университете и так далее. Но когда мы уже в взрослой жизни, у нас есть преимущество, мы можем осознанно выбрать круг общения, который будет повышать уровень нашей жизни. И четвертый фактор, который тоже можно изменить, и он самый важный в нашем случае, это действие. Все действия, которые мы совершаем, происходят на трех уровнях. Первый – это уровень мысли, второй – уровень речи, третий – уровень непосредственно действия самого. И каждая мысль, каждое слово и каждое действие, либо повышает наш уровень жизни, либо понижает его и, соответственно, улучшает или ухудшает судьбу. Поэтому все начинается с мыслей. Если мы... Что-то хотим сказать, мы, как правило, прежде всего думаем. Если мы хотим что-то сделать, мы тоже, как правило, прежде всего думаем. Поэтому наши мысли, они постепенно переходят в реальность. Весь окружающий нас мир, который мы видим, это отражение нашего мышления или нашего подсознания. Поэтому для того, чтобы изменить свою жизнь, нужно поменять свое мышление прежде всего. То есть поменять круг общения, поменять мышление и поменять наши действия, которые, соответственно, исходят из мыслей. Поэтому все очень просто, алгоритм очень... Простой. Можно поработать над своими подсознательными программами, идущими с детства, выбрать правильный круг общения, который будет повышать уровень жизни и постараться поменять свое мышление. Для этого можно проходить тренинги, изучать что-то, общаться с мудрыми людьми, которые дошли до того уровня, к которому мы стремимся. И, собственно, это все поможет нам трансформировать свою жизнь, свою судьбу и свое состояние, свое бытие. Можете сделать несколько шагов, выбрать для себя те, Темы, которые вас интересуют в жизни, поразмышлять над ними, выбрать, может быть, либо тренинги, либо какие-то книги, либо лекции и взаимодействовать с этой новой информацией, которая будет изменять ваше мышление и помогать вам двигаться в верном направлении. Если вам видео было полезно, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, будьте счастливы. Увидимся очень скоро, до встречи.